Шельхов Я шепчут листья на ветру Шелихов Я здесь родился здесь умру Шелихов Ты мой душевный капитал Вот видит бог, что не соврал По кварталам стареньким пройдусь. Посижу а под тополем в тени. В детство я душою окунусь. Счастье город мой мне подарил. Беззаботный смех игру друзей. Веру, что бессмертие дано. То, что дома у входных дверей.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 а девчонки с нашего двора Как в нее влюбился пилигрим Как над ним смеялась детвора Я душою город обниму Приглашу его к себе за стол Расскажу ему лишь одному про друзей, про женщин и футбол. Шельхов, не шепчут листья на ветру. Шелихов, я здесь родился, здесь умру. Шелехов, ты мой душевный капитал, Вот видит Бог, что не соврал, Не прощаюсь, Шелихов, родной. Где родился, там я отойду. Город, сердце, дверь свою, открой. Я к тебе, как сын, к отцу войду. Шелихов, не шепчут листья на ветру. Шелихов, я здесь родился, здесь умру. Шелихов, ты мой душевный капитал. Вот видит Бог, что не соврал Шелихов Не шепчет листья на ветру Шелихов